Хотел начать блок уже прибыв на Калан, но не выдержал. Что хочу сказать, народу просто огромное количество. Мы-то собирались, думали, что там будет мало людей, пустынные пляжи, но приехав на парковку, во-первых, мы... Ни разу не видели такую парковку, настолько забитую даже в сезон. Ну и количество людей, идущих по пирсу, говорит о том, что все поехали на Калан. У всех это замечательная идея появилась. Радует одно, что большинство людей идут оттуда. Сегодня у нас воскресенье, 12 часов дня. Соответственно, большинство людей, кто с ночевкой останавливался на Калане, уже оттуда возвращаются. И это хорошо. Дай Тайпи снимает. Помахай рукой. Шарный Калановский пирс. Ужас. Квест, да? Зато разметили для социальной дистанции точечки, которую никто, конечно же, не соблюдает. Очередь на Калане еще больше нас удивила. Пирс просто перегружен. Наверное. Ну все же вовсе, сервисы живы. Да, но это не забывай, что деревня Набан. То есть это, ну, на мой взгляд, самый центр жизни острова. Чем мы всегда пробегаем, здесь никогда ничего не рассматриваем. Здесь такие улочки, не то чтобы аутентичные, но какие-то островные. издано на Калаванском Тутунке сравнимо с каким-то аттракционом. Поскольку водителю очень хорошо известна эта дорога, он буквально не стесняясь гонит по всем ухабам. Вот. Ну, а мы испытываем абсолютно все перегрузки здесь. Какой огромный отлив! Я вот сейчас спросил, это у нас любимый пляж? Она говорит, нет любимых пляжей у нас. Действительно нет любимых пляжей, мы просто ездим по очереди на все. Следующий многолетний аттракцион, пройти по дорожке без перил. Пляж Тиен для тех, кто не боится высоты, да? От березны песка буквально слепит глаза. Как тебе завидую, что ты в очках сегодня? А тебе, у меня есть? Есть? Выпасные, да? Окей. Okay. Так, ну что, так уже лучше намного. Что почем? По 50 бат. Это дорого или дешево для колона? А. Я думаю, наценили где-то в другом месте. Сейчас да, сейчас меню принесу и мы удивимся. А вот ты самый буй за который нельзя заплывать. Аквабайки продолжают катать гостей острова. Здесь, мне кажется, вот самый такой живописный в другие времена, когда не отлив пляж, потому что только здесь я видела, что деревья опускаются до воды и очень много тенистых зон. Можно на своих циновках лежать, полотенцах, какие-то качели все очень уютненько но опять-таки пляж из-за того что красивый он очень популярный сюда тоже в былые времена приезжало очень много лодок практически все вот это вот морское пространство было заставлено спидботами сейчас-то красота ни людей ни лодок беги в море Итак, у нас Калановский обед. Мы, конечно же, заказали себе том-ямчик. Вообще, обед на Калане воспринимается, как шашлыки на природе, да? Но мы редко заказываем в ресторане обед. Обычно мы берем курицу, стики и да. сомтан, пивасик. И прям сидим просто на шезлонгах и кушаем. Но пивасик сейчас не продают. Сейчас не продают алкоголь и курицы и сомтан тоже нет. Не, можно же с собой взять алкоголь и там выпить. Нет? Нельзя? Нет. Вроде как, ну, нет. не в ресторане же. Sultan> да, на пляже, пить его бы запрещено. А, я моя, точно. Тогда в кусты пойти выпить. Phantom> Очень вкусные шашлыки. И еще омлетик мне такой заказали, что у нас по ценам. Цены не изменились, ничего не перепечатывали. Омлет фаршированный стоит 100, а том-ям нам вышел 400. Ну так, нормально. Ресторан. Зато туалет бесплатный. За низмат который. Так, давай ты будешь пробовать, я буду снимать. Я предупредила, не острый. И? Ну да, не острый. А перец плавает? Перец для красоты. Ну, то есть не острый Перечный, перец. перечное масло, как и так называется. Оно очень ароматное, но вообще не острое. Девочки, что вы тут уже доедаете мяско, да? Жареное. Это что, свинина, да? Да. Свинина. У Кирилла колпат с креветками традиционный. И еще такой коктейль. О, а это омлет пришел. Ура! Это папина любимое блюдо. Фаршированный омлет. А Леха всегда забывает, как называется это блюдо. А ты помнишь? Нет, я тоже не помню. Горячо. Вкусно. Кисло. Так люблю, аж плачу. Так хотел хватангу горячее? Конечно, тебе же только что принесли из печки. Ну, очень вкусно. Здесь м -м, свинина, всякие овощи. Но все это томатной пасте да ну в кетчупе да и в омлете и в омлете да там ям тоже зачет не нравится не то не мой не, не мой формат потому что вот это вот масло да оно выглядит прям эм, вкусно перец на зубах попадается сухой неприятный липнет к зубам да грибы вообще не те эти вот грибы устричные, они не жуются, как пластмассовые. Должны быть другие грибы. Но спишем это на островной рецепт. Деревня Вообще, сколько в Таиланде ресторанов, столько и типов яма Каждый готовит по-своему. Оно съедобное, вкусное, ну тамьян, тамьян, но... Мы просто привыкли к тому, с чего начинали, на 27-й Короче, 400 батов жалко. Да, это медуза. Казычек. Зачем ты ее взял? Это медуза. Я показать. Какая мягенькая. Похоже Я на Но ты больше медузы не лови, потому что некоторые медузы могут быть ядовитыми. Очень ядовитыми. По-разному, Кирилл. Допустим, португальский кораблик, он вообще смертельно опасен. Но он же только в Португалии. Нет, живет. Кирилл, он в Таиланде бывает тоже. На Пукете бывает. Он с синим окрасом таким. Я его потом тебе покажу в интернете. Это я отпусти, наверное. Отпусти, конечно, да. Мы после обеда решили немножко снуть, отдохнуть. Лучше всех решила Таня. Да, мне предложили запусти косички, но я предпочла массаж. Это масляный. Сколько стоит? Я ничего не спросила, потому что у нее не было в меню этого блюда. Она предложила мне сделать педикюр, косички или еще чего-нибудь, там, татуировку. Но мы сошлись на массаже. Ну, как я могла отказать? Море пришло. Вот, теперь почти то, о чем я говорила. Живодистые деревья, под деревьями волны. Все очень все красиво сразу же стало, уютно. Но в это время обычно все бегут на паром. А мы остаемся. А мы нет. Вот теперь, когда море подошло ближе, Тьен стал узнаваемый. Совсем рядом пляж Самая, вот за этой горой. Давайте с дрона посмотрим. В принципе, можно приехать на пляж Самая. И с него совсем рядом вот перейти на пляж Тьен. Как водичка? Отлично. Вот таких вот. Очень много подводных коралловых камней. Кстати, я вспомнила, да, что вообще-то остров-то коралловый называется просто простонародье. Наступать дерьмала приятного на такие. Сюда не буду выбрасывать. Ладно? Так, ну что, прибыли мы к отелю. Заходим? За кадром осталось, как мы ползли. Ну, так уже долго, просто не знаешь куда. Ну что ж, тут симпатичненько. Интересно. Отель называется Castello Resort. Ну и сразу быстренько рум-тур устроим, пока дети тут все не разрушили. Номер мы забронировали прямо сегодня за несколько часов до выезда на Калан. Здесь две больших кровати. И нам сказали, что как бы если что, нужно доплачивать за экстра бед, Но сегодня экстра бедов нет, поэтому вы не доплачивайте. Ну как бы вот это вот вполне нет, со... Здесь не надо спать, но надо. вот здесь может человек 8 поместиться. Окей, okay. что есть в номере? Давай. Давай начнем из главного вообще, что есть в жилище. Это туалет. Очень даже уютный туалет, чистый и все есть. И вон шампуни. Чистки. Да, кстати. Всего много. Так красивенько стоит, тут стильненько все. Вообще все чисто. Очень редко Я сразу обратил внимание, вот на вот эту штуку. короче, какой-то пульт управления этим умным домом. Вот эта вот главная штука это винтажная открывашка. Так, здесь есть фен, вот с такой ну, симпатичной инструкцией, смотри, рисованный. Класс. Еда. До скольки да мы не узнали, да, узнаем. Завтрак у нас включен уже в стоимость. Правило здесь не готовить, не приводить собак, не курить, не приносить еду. С, а в ресторан, окей, с улицы не приносить. Конечно же не приносить дурианы. Это дурацкое правило, которое я терпеть не могу и не орать, и не орать на детей. Холодильнички у нас тут четыре, водички одну уже откупорили. Гардеробчик, ну все хорошо. Везде, Везде есть розеточки. Очень уютно и очень чисто, и уютно, и не ожидаешь от Калана. Какая зона приятная, да? Кофечек по утрам пить. Самое главное, что и там ком. еще территория очень большая на улице. Там красивый парк, почтовая будка, автобусная остановка, вот написано. <свес> Телефонная будка, а вон там сцена в стиле вестерн. Хочется верить, что в сезон здесь даже показывают представление. Цветы не настоящие. <свес> <свес> Кирилл уже проверил. И это наш первый опыт ночевки на Калан. Обычно мы на день приезжаем и вечером обратно. Тут Паттайя, там что? тут сидеть, да, когда дом там есть в Ну да. Мы решили здесь провести два дня. Не самый бюджетный вариант. Стоило 2300 плюс налоги 2600. За всех. За всех. Ну, не самый бюджетный, да? Мы пошли сейчас в 7 да, и на рынок за Вот это вольер для кроликов, я видел на фотографиях отеля, там кролики, где-то должен быть Какие здесь есть симпатичные отельчики, У меня отель, классные А вот нас вообще развеселил Что такое светлое и яркое? Я выбирала наоборот отель какой-нибудь, не похожий на детский сад Автобусы, раз, два, три, четыре, пять Мы идем на вечерний рынок за едой Сколько от отеля? Ну минут 7. 7. В самом деле, это мне так гугл сказал, там написано было 7 минут Может, и меньше, пешком, да? можно меньше. Да? Так, ну, welcome. Татая По как на ладони. Ну и не прошли же мы Ема-Севана, конечно же. Вот, как вы видите, все удачно. Гуляли мы всего лишь от отеля на рынок и обратно полчаса, но уже за это время стемнело. Так, ну что у вас тут, дети? Шашлычки, кукурузка. Я уже съел Рис, кукурузка, съел, пока папа в душе был. Так, это у нас из 7 на помидорочки. Это что-то попробовала? На что это похоже? Это очень вкусно я знаю. Это пончики. О, Подпо... а, вот, пончики, да. Типа такие деревенские пончики. Это что? ГрушаБлока. ГрушаБлока Отлично, золото знает. Ага, ага, ага. Наша очередь. У нас жареные в масле бедрышки, да? Куриные крылышки. Барбекю. Начесы. Шпинат в сыре. Это из 711 и тоже как только из 711A. Пивасик. 750 батов. Все, что с рынка, все, что ценно, 750. В общем, приятного аппетита, а вам до завтра. А завтра мы запланировали поездку на один из пляжей, на котором еще никогда не были. А дальше на самый большой пляж Калана, который, я уверен, вы очень хорошо все знаете.